Всем привет, с вами снова Михаил, это Компьютерная грамота, мы продолжаем рассматривать Linux. Linux для новичков, кем я сам являюсь, как взаимодействовать с Linux, с этой прекрасной операционной системой, чтобы делать то, что мы привыкли в другой операционной системе. Я переходил с Windows и, собственно, опыт, который я приобретаю, я делюсь им с вами. В частности, на днях у меня стояла задача отсканировать какой-то документ, в дальнейшем я планирую что-то еще и печатать, поэтому мне нужно мою МФУшку было настроить. Сделать это казалось не так-то просто, как я надеялся, потратил на это кучу времени, и дабы сократить вам путь, если вы пытаетесь сделать то же самое, я запис... записываю это видео, и давайте разбираться, что к чему. Пойдем от простого к сложному, есть настройки, в настройках он мне сразу последнее окно открыл, в настройках есть устройство, и здесь есть принтеры. По умолчанию у меня здесь не было ничего, я нажал на кнопку добавить новый принтер и включенный в розетку и подключенный к компьютеру принтер, он увидел прекрасно даже название его модель, подобрал. Я смог его сюда вставить, но не смог им пользоваться. Повторюсь, мне нужен был сканер, я начал искать в интернете какие-нибудь приложения для сканирования э, на Ubuntu, нашел, установил, они вроде бы видели мое устройство, но сканировать отказывались, они писали мне, что устройство занято. Я не пробовал на тот момент печатать, но я думаю, что при попытке печати, скорее всего, у меня была бы та же самая ошибка. Не обязательно, но в моем случае, я думаю, что было бы так. Поэтому, ну, что оставалось делать? Оставалось полезть на официальный сайт производителя и скачать там драйвер моего устройства. Но здесь у меня возникли приключения. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Я нахожусь на сайте... На сайте Canon.ru, у меня устройство Canon, соответственно, вы на сайте своего производителя ищете по поиску, по самому сайту я нашел нужное мне устройство, вот собственно мое устройство, и здесь есть вкладка «Драйверы». На этом сайте есть выпадающее окно и выбор соответственно той операционной системы, которая у нас есть, в моем случае это 64-битная операционная система Linux, скорее всего если вы пользуетесь Ubuntu на современном компьютере у вас именно такая же, вряд ли вы используете 32-битную версию, но обратите внимание, что под MacOS, под Windows, под самые разные версии есть набор драйверов, для Linux Версии всего две. То есть, дистрибутивов Linux существует великое количество не только по годам выпуска, но и вообще. Они вот взяли и объединили. И здесь есть тот самый подводный камень, с которым я столкнулся, и до этого у меня знакомые сталкивались, тоже провозились. Связано это с тем, что в Ubuntu... Ну, грубо говоря, двойным кликом открываются файлы с конкретным расширением. Те, которые предлагаются часто, не всегда. В моем случае было именно так. Вместе с устройствами это файлы с расширениями RPM. А вот здесь я скачал драйвер для принтера, по-моему, вот эту версию. Они здесь разные тоже есть, можно запутаться чё к чему вот Я сейчас смотрю, что, возможно, мне нужно было вот это скачать, и, возможно, было бы все намного проще. Но давайте попробуем. Вот, будет, конечно, забавно, если оно действительно так. У меня пошла загрузка, загрузился архив. Архивы здесь достаточно просто распаковываются, просто есть кнопочка «Распаковать». И пекиджи, да, все было намного проще. Вот я лопух. Но, повторюсь, история не только моя, здесь сталкивались мои знакомые до этого, поэтому, может быть, не будет такой ситуации. То есть, файлы с расширением деп – это то, что можно запустить просто по двойному нажатию, только распаковать сначала нужно. И драйвер у вас установится, можно будет этим пользоваться. В моем случае я скачал то же самое. Но, но не деп деп это Debian, это одна из версий операционных систем Linux, Ubuntu, также с этим прекрасно работает, поэтому ищите такие варианты. Да, в моем вариан варианте я не догадался, что называется в свои времена, я скачал вот такой архив, и я помню, мои знакомые с чем-то подобным тоже провозились, у меня стоял вопрос, как это установить. Давайте я открою то, что у меня было скачано предварительно. Па -пам -пам -пам -пам, загрузки. И вот у меня то, что скачалось сейчас, я это удалю. И то же самое, что скачивалось до этого. То есть, ну, по сути, я просто распаковал вот содержимое в папке. И здесь есть packages, то есть то, что можно установить. И две версии. Соответственно, i386, тоже я на самом деле запутался. Если вы обладаете большими знаниями, делитесь со мной в комментариях. Я повторюсь, я новичок по Ubuntu. <coughs> я использовал здесь версию x8664, я решил, что это подходит как раз для того, что мне нужно, и двойным кликом эта штука не открывалась. Да, то есть, как бы. Мне это было штука непривычно, я не понимал, что вообще с этим сделать. И я нашел решение в интернете, нашел статью, как работать с RPM-пакетами. Здесь нам понадобится терминал. <coughs> то есть, по большому счету, мне понадобилось установить дополнительный софт. apt, apt install. А мне понадобилось установить приложение, которое называется пришелец, Это а, специальная утилита, которая также потом используется через терминал. А благодаря этой утилите мы можем а, что сделать? Мы можем либо сконвертировать RPM пакет в DEP пакет, то есть тот пакет, который мы сможем запускать, либо мы сможем запустить этот пакет. То есть в данном случае, если я нажму Enter, у меня установится программа, она у меня уже установлена. Я не буду это снова демонстрировать. Но после того, как программа установлена, мы можем набрать Alien. А, да, здесь важна директория, в которой мы находимся. Поэтому, что, как я пойду, да, я кликну правой клавишей мышки, находясь в нужном мне папке, открыть в терминале. И а, вот у меня весь путь прописан, я нахожусь в конкретной папке. Это рабочая директория. И я могу уже использовать команду Alien. И дальше я просто наберу нужную мне команду. Пам -пам -пам. Собственно, вот название моего файла. Давайте я расширю. И если я сейчас просто нажму на клавишу Enter, то, скорее всего, ничего не произойдет. Нам нужны права администратора, чтобы запускать приложение. Если я сейчас запущу эту команду, то в этой папке, в которой я сейчас нахожусь, у меня этот файл будет преобразован в деп файл, то есть он запустит специальный скрипт, который мне создаст, вот пожалуйста, деп файл, тот же самый, который был до этого, я смогу его запустить. Но я мог бы сделать все то же самое, все то же самое, sudo alien, та же самая команда, но после alien команду ключ, точнее ключ i, который бы просто взял и запустил мне это приложение. Собственно, что я и сделал в прошлый раз для установки. После установки моего драйвера у меня благополучно заработал сканер, и я смог им пользоваться. Причем, как выяснилось, мне не нужен был на самом деле никакой сканер, который я скачивал с интернета. Давайте я вам покажу. В... Из коробки в Ubuntu было хорошее приложение, называется «Простое сканирование». У вас его могло не быть. Повторюсь, это приложение было возможно установлено, потому что я оставил расширенную версию с дополнительными программами. Но я думаю, что можно дополнительно установить. Простое сканирование. Он сразу нашел Мой принтер говорит, что вот он, готов к сканированию. Допустим, нажимаю сканировать. Кстати, очень удобная, простая, вместе с тем очень удобная утилита. Он производит сканирование. И после того, как он отсканировал, у меня там лежит белый лист, и под листом у меня вот такая вот картинка лежит. То Поэтому здесь сверху у меня еще и текст. После того, как я сканировал, что я могу сделать? Я могу повернуть под нужным мне углом, да, если вдруг я положил неправильно. Или мне нужна именно горизонтальная вариация. Допустим, книги я сканирую. И все последующие сканирования, которые я буду делать снова по этой же кнопке «Сканировать», будут в текущей сессии сканировать именно в таком положении, мне не нужно будет поворачивать. То есть предполагается, что у меня где-то однотипные вещи. Да, допустим, книгу я сканирую, взял, перевернул страницу, снова сканирую и, короче, нужное количество раз. Что приятно, мне потом, что называется, простым движением руки все это дело можно сохранить в один PDF-файл. Сверху есть для этого кнопка «Сохранить в документ». Я выбираю папку, куда сохранить хочу, ввожу название файла, он сохранит мне в PDF, и, кстати, форматы можно поменять. У меня сейчас как раз многостраничный документ интересует, беру, сохраняю, и в... после того, как вот у меня здесь закончилась процедура, которая снизу такая быстренько прибежала у себя в документах, я вижу Файлов в PDF-формате с двумя страницами. Да? Их могло быть 10, 20, неважно сколько. То есть простая вместе с тем действенная утилита. Вот повторюсь, периферию лично я провозился, в первую очередь с установкой драйвера, по умолчанию с коробки. То, что драйвер сама операционная система поставила, не, не было достаточно. Вот, и если вам просто нужно сканировать, то есть... Простое сканирование из коробки в самой операционной системе для печати ну, можно запустить либо Google документы, либо вот у меня еще LibreOffice установлен. Для работы с документами там, в общем-то, печать должна тоже работать. Вот, с вами был Михаил, мы разбирались, как <смех> без мучений можно установить периферию и какие инструменты, встроенные в операционную систему Ubuntu, есть, чтобы сканировать изображение. Надеюсь, видео было полезным, если вам есть что дополнить, пишите в комментариях, мне будет также полезно. И до встречи в новых видео по Linux, в частности, я планирую подробнее рассказать о работе с терминалом. Всего вам доброго, до свидания.